И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! С вами опять Олег Гудвин, и мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. И сейчас снимаем специальное видео только для тех, кто отучился у нас уже на курсах. Это для внутреннего пользования. Массаж спины, как его правильно делать, с минимумом объяснений, чтобы было недолго, да? А чтобы вы могли этот ролик использовать с той целью, чтобы вот поставили, смотрели и демонстрационно сразу выполняли те ту последовательность, которая именно важна в такой очередности, которую мы будем делать, да, и э, с, с тем намерением, которое мы хотим достигнуть от тела человека. Это, соответственно, э, сразу воздействие на кустосвязочный аппарат с декомпрессией, ну вот по нашей схеме, как нарисовано на доске. Как заметили, мы уже начали, и я потихонечку вхожу в тело человека, пока не массирую, просто размазываю по нему масло понять что будет у нас и локтевая техника в том числе потихонечку ускоряюсь у нас начинается согревающие техники это что это растирание любые спирали несколько проходов делаем поперечные ну как вы знаете у нас на растирание много времени не тратится потому что делается достаточно быстро и энергично и продольные все еще то есть ладони по спине и внедряемся от крестца по крестово-воздушному сочленению, проходим вот эти мышцы, да, вот так они идут. Далее между паравертебральными и артистными отростками быстро стежковая техника, пиление такое. Разделили на сначала на четыре части, да, теперь на три части. Каждую часть проходим 3 четыре раза. Теперь на две части. И теперь на одну часть как видите мы стараемся всегда в каждом движении в будущем будет видеть захватывать трапецию перешли к нашей зоне номер один локальной это самое близко к сердцу поэтому сюда начинаем массаж с левой стороны продольную дулю мышц плеча включаем предплечье и затрагиваем уже шею с методом роллинга разворачиваемся перпендикулярно и доходим до ягодичных мышц. Следующая зона это поясничные ягодичные мышцы. Начинаем от крестца. Быстро-быстро, чтобы слышно 40 шух-шух-шух-шух. Растираем продольно мышцы ягодичные. Поперечно, локтевые техники, как видите, включены. И доходим по диагонали. Теперь до самого верха в подключищную зону вводим лимфу. С выжимкой вводим с утяжелением в подмышечную зону. Вот туда. И переходим к следующему этапу. Это разные вибрации. Первое, братцы, у нас ну, вот двойной кольцевой захват, как в классике делается, да? По боку прошлись, но нам все интересуют паравертибральные мышцы. Более мелкий захват, и мы более так дробно пускаем змейку. А задняя рука, вот это видите, раскачивает тело, дополнительно растрясая позвоночник. Вторая вибрация тряска осины. Третья вибрация. В тело человека входим. Пропускаем почки. А вот на реберной дуге можно уже посильнее. Также меняем амплитуду, где надо, то можно более дробно, где надо, можно более грубо воздействуем на реберно поперечное сочинение вот они идут примерно 4 пальца от оси позвоночника следующий прием это качающие подстукивание позвоночник посистые отростки также запускаем вибрации видите таз шевелится в этот момент у нас большой палец подушка большого пальца тестирует Фаланка пальцев внедряется Глубоко в тело человека давая понять, что мы переходим к более глубоким Техникам, разминающим это уже Кулачковые техники Лапы леопарда Шестеренки Шестеренки друг на друга Подъем лопатки Раз, два, три Теперь подъем полностью лопатки и как бы сотрясая ее с вибрацией она вытекает и падает на стол плюхается круглые мышцы не забиваем мы занально уже проработали опять лопатку переходный этап к ягодицам и теперь всю спину целиком прием называется ну, можно опять же двойной кольцевой захват сделать, да, вот мы делали ладонью открытую, теперь лапы леопарда. И теперь прием открыть ключи от шлюзов. Вращательное движение. Нам важно, чтобы параллельная мышца развернулась и отделилась от костей, вот так в сторону. Следующий прием, шлюз открыли, вода потекла, шлюз открыли, вода потекла. Если до этого ключи открывали, то теперь сами шлюзы. Достаточно глубоко и сильно внедряемся в тело человека. Ну, смотрите, насколько человек э, терпит и готов к этому, потому что кому-то вообще не больно, а кто-то просит понежнее. Естественно, мы выбираем индивидуальный подход. Опять с крестца кулачком съезжаем и костяшками пальцев острием. Производим вибрацию по паровертебральным мышцам. Рука превращается в лапу леопарда. Ну, как замечательно, все время поднимаю трапецию вверх-вверх. И лапа леопарда глубокое натирание. Вот уже пошло покраснение, гиперемия. Переходим на ягодицу. Растираем ее куриной лапкой, когда у нас все пальцы расходятся в стороны упершись в ямочку между подвздошно-позвоночными соединением вот тут такое короткое сочленение а здесь мы у ягодицы отделяем мясо от костей от гребня от крестца и гребня поздошной косточки далее проходим весь крестец глубоко пальчиком такие вот восьмерочки рисуем Прожимаем точки, медновшие отцу. И спускаем лимфу по мышц, по росту укрепления мышц, по самому гребню и над гребнем. Вот туда, в паховую зону. оп меняем позу, сразу делаем по рукой. Второй рукой делаем шестеренки. Три прохода между гребнем и вертельно-подвздошной кости. То есть три таких дуги. Теперь эти же дуги рисуем кулаком, проходя глубоко по мышцам. Да-да-да, это бывает местами больно. Теперь вибрация вдоль теперь мышц. Это было до этого поперек, теперь вдоль ягодичных мышц. Доходим до крестца. Крестец можно с утяжелением. И где точка нашего преткновения, опять с 1, разделяем руки. То есть жестко на него не идем. Ассист жестко не трогаем. Но рядом можно. Разделили пальчики с утяжелением. Захватив ассист отростки, растрясаем их вправо-влево, вправо-влево. стороны. И переходим к локтевой работе. Нож входит в масло как вы помните, он идет по диагонали над греблем позором кости, захватив еще валик, чтобы не передавливаться по, по костям больно. Вторая рука ушла подальше к голове, рука уже ягодиц продолжает свою работу с ягодицами, делает 4 концентрических круга, а правая рука, размяв трапецию, старается ее догнать. Догоняясь вибрации, таким образом у нас руки не халтурят, а работают одновременно в противофазе и с разной амплитудой. Теперь большие мышцы ягодицы целиком подняли, растянули, прижали, растянули. И переходим таким образом к работе со всеми локтями уже Подбитие тазовых костей. Таким образом, мы их декомпрессируем от L5-S1 в противоположную сторону. Мышцы спины все целиком, локтем с утяжелением разминаются. Заходим глубже, спиральки рисуем. Опять же пропускаем почки и плавающие ребра. И вот тут уже можно проще с ударами в реберно-поперечное сочленение. Рука превращается в рубанок, и мы резко и быстро натираем четырьмя проходами все тело человека, расплющиваем ягодицы в сторону с декомпрессией, квадратные мышцы, широчайшие мышцы, подняв ее, и трапециевидные мышцы резкими энергичными движениями. Рука сразу переходит в работу наш шеи и широкими параллельными движениями с троллингом мы возвращаемся назад, таким образом поперечный, еще раз шатав человека и его мышцы отсюда начинается регата яхт, если рука падает пусть висит значит между э, косточкой подвздошной и плавающими ребрами внедряемся и просто растягиваем ее Фух, на один вдох дальше дышим и стараемся Таким микродвижением раздвинуть реберные сочленения. Предупреждаем человека, чтобы он дышал вместе с нами. Подгонял выстрел, пошла первая яхта. Ягата началась. Второй выстрел. Выдох. Третий и четвертый. Таким образом сделать четыре прохода. Теперь три прохода. Два, один. Раз, два, Три. У нас работает все тело. Раз, внедрились в тело. Два прохода. Третий одиночный проход. И растягиваем все его тело. Мягко, мягко, мягко. Начинается более жесткая работа. Установили локость по диагонали на крестец и позвоночную кость. Вот зацепились за кость позвоночной кости. Вторая рука работает по ребрам. Мимо плавающих ребер прошли. Носистые позвонки не даем и декомпрессируем его вверх с раскачиванием в противофазе. Третий проход совместили, вернее, следующий. Два локтя поближе, уперлись в подвздошную кость, а рука, которая ближе к голове, пошла достаточно жестко, глубоко, и покачиваем, декомпрессируем ему реберно поперечное сочленение. Ее догоняет вибрационная вибрационный кулачок, прожимаем трапецию, еще раз приподнимаем ее вверх, еще и еще раз вверх, и переходим конкретно к работе с лопаткой. Эта рука лежит, маневрирует локтем, туда-сюда, вверх-вниз, подняли плечо, размяли передний пучок дельтовидных мышц, плюс малую грудную мышцу, растянули Лопатку в одну сторону, в другую сторону, в одну, в другую. Раскрыли лопатку посильнее. И трением еще раз создали гиперемию и разогрели. Это мышцу Переходим потихонечку на разминание и локтевую технику опять такие же делаем спиралевидные движения с ударами в отростки, ой, в поперечные реберные сочленения. Если где надо, можем сделать с усилением головой. Работаем как маятником. Несколько раз опять тыльной стороны ладони подняли трапецию и установили палец для прохождения точек. Первая точка в криминальном отростке. Вторая посередине трапециевидной мышцы. Третья в уголке лопатки. Вторая еще раз в уголке лопатки. На этом отрезке еще 4. Раз, два, три, четыре. Дальше точек нету. Поднятием за локоть. Промассировали об наш палец под лопаточную зону. Трапецию прошли сверху вниз по диагонали. Еще раз по волокон трапеции Теперь идем с вибрацией, с опором в лопатку. Закончили и мягко расслабив руку, растянули поперечные отростки. За поперечные отростки позвоночник, вернее. Для усиления формулы поднимаем руку и через одну даем другую. Фу отдохнули, расслабились. Дадим человеку расслабиться. Нижевеберное сочинение в этот момент разводим, избавляя от нижевеберной нержалгии. И заканчиваем, как всегда, любой участок мы постукиванием, по почкам промахиваемся. Повернем и по торопесам может достаточно жестко. Мы, в общем, используем все методы постукивания. Похлопывание, открытой ладонью, лодочкой с вакуумом. Легкие. покачивания и встряска. Угу. Так, а еще свой, помнишь, что это? под локтем когда да это я показывал свой да. локт на локоть вот так а, показывал, да? показывал, да, показывал. Да. другую сторону да? другая сторона делается симметрично также поэтому я на нее не буду обращать внимание а в следующем видеоролике мы запишем